Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас, как обычно, в гостях Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Евгений! Вы знаете, вот мы сегодня проведем такой небольшой эксперимент. Во-первых, мы поговорим о будущем. Это очень интересно. А во-вторых, мы попробуем даже это в таком формате, вопроса, не вопрос-ответ, а может быть такой совместной беседы, где оба собеседника могут высказываться такой вот диалог. Вопрос такой общий. Как вы считаете, вообще возможно, что в будущем, ну не знаю, там через 20 лет, может быть раньше, может позже, что Россия станет демократической страной или все-таки вот эта жизнь при диктатуре российская империя потом советский союз вот нынешняя путинская диктатура и не дают шансов для того чтобы россия в обозримом так сказать будущем все-таки приблизилась к демократии вы знаете тема такая очень обширная мне кажется с одной стороны и Попытаюсь как бы ответить конкретно, вот мое понимание этого вопроса. Ну, скажем так, 74 года советской власти, после этого около 10 лет более-менее такого попытки построить демократическое общество, создать гражданское общество, какие-то создать институты, которые тоже не завершилось успехом. И вот сейчас мы подошли к стадии агонии власти. Она реальна, это действительно агония в полном смысле этого слова. И, видимо, в ближайшее время что-то произойдет. Но есть, как вы ставите вопрос, а вообще будет ли когда-то демократическая Россия существовать? Будет ли демократическое общество? И через сколько это будет? Я думаю, это очень сложный вопрос, и вряд ли на него можно будет однозначно ответить. Мое личное мнение такое, что 20 лет мало Несомненно, мне кажется, что э, для этого потребуется больше промежуток времени, ведь от, как бы так отход от каких бы то ни было понятий, которые существуют для всего остального мира, весьма активен, и чем более он активен, чем больше народу вовлечено в этом мракобесие, чем труднее его поменять, поэтому э, я думаю, что все-таки порядок такой цифр, наверное, 20 лет это недостаточно. То есть какие-то может быть, возможно, какие-то институты, которые э, будут созданы, да, но мне кажется, маловато. 50, вот где-то так вот, в таком примерно ракурсе. То есть должно смениться несколько поколений, которые уже не жили при э, вот этом режиме, и тогда что-то будет. А как вы считаете, а вот в идеологическом плане, то, что Ельцин в свое время не довел до конца историю с КПСС, не было э, суда, хотя это анонсировалось, и вообще то, что сейчас идеология просто никакой нет. И это выдается как за благо, говорят, вот у нас нет никакой диалогии, это хорошо. Но мне кажется, что именно для России это плохо, потому что, ну мы вот мы с вами в Советском Союзе выросли, мы знали, что такое хорошо, что такое плохо, все было понятно. А потом, когда начались так называемые рыночные отношения, сказали, все, теперь сами плывите, мы вам ничего не будем объяснять, как понимаете, так и хотите. И э, вот на Западе, например, нет какой-то да, такой определенной идеологии, но для России, мне кажется, э, нужно, нужен какой-то хотя бы курс, Компас нужен какой-то ориентир, чтобы люди понимали, куда они идут и, и зачем идут. Зачем идут. Советское время был социализм, потом как такая мега-идея был коммунизм, хотя люди понимали, что это все утопия, но тем не менее какая-то была там звезда, куда все на, на нее ориентировались. Но вот то, что разрушили идеологию и создали вот такой варварский государственный капитализм, который совершенно противоречит, по-моему, вот вы как экономист мне можете сказать, это просто нонсенс, да, когда капитализм является государственным, когда суть капитализма именно частная собственность, а вот мы видим по тому же Газпрому, например, да, где больше 50 процентов принадлежат э, акции государства то есть это э, практически государственная компания и о каком э, капитализме можно говорить и э, кстати вот э, чем вызван вот такой вот э, особый капитализм в россии когда государство собственно монополизировало большую часть но есть какие-то мелкие э, структуры но они не не делают погоды вы знаете Евгений, мне кажется, что вот вы правильно подметили, что действительно он особенный какой-то капитализм. Знаете, я вот в какой-то мере был вовлечен в этот процесс, скажем так, когда к власти, например, пришел Владимир Владимирович Путин, да, 99-2000 год, и как, как его подручные, отбирали все то, что было до этого сделано другими в свою пользу. Это ну, такой рейдерский захват был экономики в чистом виде. И... Ясное, мне кажется, ясное дело, что Путин никогда бы не дал какой-то свободы предпринимательству, конкуренции. Слушайте, какая конкуренция, если он хочет э, быть правителем? Может быть, на первом этапе он этого не хотел, но потом он это очень захотел. Он поменял свою, свой менталитет и психологию подхода ко всему этому. Ему целовали руки. И как с этим народом иначе? То есть он понимал, что нет, вы знаете, мы должны тут задавать все эти направления. Я в то же время не могу с вами согласиться, что на Западе нет какой-то идеологии. Называется по-другому. Ну, возьмите Англию. Скрепы есть. Королевская семья – это скрепа. Правильно, футбол – это скрепа. Так? Посещение паба – это тоже скрепа. То, что они живут на острове, я тоже, это <смех> тоже скрепа. Что-то нас вот это вот объединяет. И какие-то есть, так сказать, общие подходы и принципы, и мнения. Так же, как если вот, мы уже говорили об этом, ордер выдан да, на арест Путина. Ну, это ясно, что это надо реализовывать. Потому что по-другому тут нечего, так сказать, обсуждать. Поэтому, собственно, я думаю, все эти идеологические вещи, конечно... Они в какой-то мере нужны, но и они сами проявятся, их не надо навязывать. Вот только не надо навязывать, вот, вы знаете, вот надо так или так, и надо как-то иначе, понимаете. Я думаю, все это должно, люди к этому должны прийти. Люди должны прийти к тому, что им необходима свобода, что им необходимы выборы, что им необходимы свободные суды, свободная пресса, парламент так сказать, не который является местом не для дискуссий, а нормальным, совершенно нормальным, так сказать, демократическим органом, где представлены партии. И вспомните вот даже 93 год, когда вот это началась заварушка с парламентом, Ельцин расстреливал его и так далее. И сколько людей кричало по телевидению, Господи, как же все это надоело! Собралась какая-то кучка людей, они мешают Ельцину так сказать, принимать соответствующие законы, указы, они мешают. Это, то есть, вот это вот те, кто пытался высказаться, например, против, им затыкали горло, поэтому естественно, что так сказать, вот потребность общества была именно в том. И пока оно не изменится, это общество, ничего другого не будет. И, так сказать, совершенно так сказать, невозможно на сегодняшний день. Сегодня идеологию заменила пропаганда. Понимаете? И когда, так сказать, тот же Медведев несет какой-то полный бред, на голубом глазу, тот же Пригожин, какие-то тезисы там, так сказать, уголовник, которому место в тюрьме, и, и, так сказать, и вот эти все люди, Гиркины какие-то, тоже государственные преступники, понимаете, и что они несут, это же мракобесие, я уже даже бог с ним, такая та же, извините, Мария Шувшина что там занесли, так сказать, за счет вся вся всякой во время пандемии вот эти все вакцинации, она занесла специальные, так сказать, чипы, по которым сейчас долбят хаммерсы. Бред, вот бред просто. Ну, вроде, Я... вроде это оказалось фейком, но неважно. Дело в том, что настолько правдоподобно, да. что мы поверим. А вот у меня такая, такая мысль родилась, пока вы говорили, что может быть тут еще вещь в том, что вот это десятилетие 90-е было очень таким э, противоречивым и вот эту свободу, которую люди по получили, они не смогли э, воспользоваться ею э, по назначению, потому что э, вот э, тогда была действительно свобода прессы, но это доходило до того, что э, просто можно было любого человека чуть ли не оклеветать а суды не работали и э, очень модно, вот недавно э, было выложено в сети да, с, беседа другого Пригожина, знаете эту скандальную историю, но Почему я вспомнил об этом? Потому что если вы вспомните начало 90-х, то, например, в газете «Московский комсомолец», по-моему, регулярно публиковались записи вот этих всех как мы сейчас говорим сливов различных переговоров и так далее. то есть понятно и многие воспринимались прессу, вот тогда началась вот эта желтая пресса, когда стали влезать в частную жизнь и людей на это подсадили и сейчас вот когда мы говорим что общество российское деградировало, то это в том числе благодаря вот тем 90-м, когда людям дали вот эту свободу и причем свободу дали от ответственность забыли дать и люди воспринимали вот эту свободу как ага э -э -э... Вот, по-моему, у Шендеровича была такая миниатюра, что он... А, вот Горбач-козел, вот я могу кричать, и все. Вот это высшее достижение. Что я могу сказать, что Горбачев-козел, и мне за это ничего не будет, как в известном они говорят. То есть, может быть, вот в этом есть причина, что э, нужно понимать, что э, демократия это хорошо, но есть еще ответственность за то, что ты говоришь. И если ты э, клевещешь, если ты э, порочишь человека, то ты должен нести за это ответственность. А, по-моему, в 90-е годы такого не было, чтобы э, кто-то понес ответственность, и потом, когда вот эти начали желтые, появлялся желтая пресса, просто не было смысла подавать в суд, потому что платили какие-то копейки, а интерес был большой, и ты наоборот, еще тем, что ты подаешь суд, подаешь суд, ты рекламировал это издатель, потому что все остальные писали об этом, говорят, вот там, там, такой-то Иванов подал на спид-инфо, и теперь мы это все обсуждаем. Ну вот расскажите об этом. Я думаю, что вы совершенно правы, без, так сказать, свободы не бывает без ответственности» – это ну, аксиома, это, собственно, нечего тут и доказывать. Вопрос только состоит в том, что когда все это вот так сразу резко открывается для страны с, скажем так, с тоталитарными правилами жизни – а Советский Союз, это, в принципе, именно такое общество и было. И мы это все помним и, так сказать, жили в нем. Поэтому, скажем так, вот это все сразу открылось. А что с этим делать? Это уже был второй вопрос. И, конечно, абсолютно верно то, что... И поток, поток, и все поняли, а вот этот человек нам не нужен, все, давайте компромат на него соберем, запустим, проплатим, и все, его нет, его съели. Да, это было, а он защититься не мог, потому что суд это тоже самая инстанция, которая не работала. И, и тем самым получилось, что мы не создали институтов, не было ведь институтов, не было свободных судов. Парламент был, ну, хорошо, будем считать, что он демократический был, я имею в виду, 91-93 год. Но это не тот еще парламент, там ведь толком не было сформировано соответствующих Партий было много, толку было мало. Они не вступали, не хотели вступать в какие-то коалиции, они недвижимы были интересами народа прежде всего. Они об этом вообще не думали, а о себе думали. Понимаете, они все-все думали только о себе. И, в общем-то, каких-то каких вот таких вот, скажем так, резких движений в сторону, в сторону демократии просто не, не могло быть. Плюс народ. Народ ведь... У него все отобрали. У него все отобрали. Денег не было. Реформы эти ужасные совершенно. Это жуткая гиперинфляция, которая практически, так сказать... А голодный человек... Я вам хочу сказать такая вещь. Вот, знаете, в Англии говорят, если у джентльмена отобрать деньги... Он перестанет быть джентльменом. Знаете? Он тоже начнет маргинализироваться. И, так сказать, ругаться матом, и ходить на всякие так, митинги и так далее. Хотя он был джентльменом, считал себя, так сказать. Это зависит еще от, от материальной ситуации. А та, а та, в принципе, вещь, которая была произведена э Гайдаром, не как в Польше, где они, в общем-то, все более-менее взвесили, компенсациями как-то это дело отладили. Поэтому люди в это поверили. Здесь же во что было верить? То, что у вас все отнимут, и у богата – это единственная власть, которая у нас есть. Знаете, это то, тоже как бы ну не тезис для подражания. Так что просто был такой путь, который, ну я, я бы так сказал, не то, что не, ну, нельзя их обвинять, что они вот, не умеют, не могли воспользоваться свободой. Они, у них просто не было. Никаких объективных факторов для того, чтобы воспользоваться. Не было создано государственных институтов нормально. Для, для того, чтобы вот эти все демократические принципы как-то заработали. И в принципе шла такая полная чехарда и хаос. Тут, извините, ну, как говорится, деваться-то, как говорится, некуда. Поэтому все-таки... Люстрации не были произведены, это тоже важнейшая вещь, которая, так сказать, очень-очень помешала. Одним словом, ну, был первый шаг. Кто из нас хоть что-то понимал в том, что такое капитализм? Ничего. Вот в чем вся проблема. Закрытая страна, да, никакого доступа, никакой связи с Западом, никаких обменов студентами, никаких, так сказать, никакой реальной информации о том, что же это такое. Понимаете, и что-то было понять, совершенно невозможно, что такое маркетинг, что такое рынок, что такое конкуренция, зачем все это нужно. Это как-то, это было совершенно, ну, противоестественно было той природе, которая была заложена за эти 74 года. Вот я просто могу одно и сказать, я лично, ну, скажем так, у меня... Отец имел доступ к «Белому ТАСу. Я читал все вот эти вот статьи, ну, практически с 14-15 лет, из и многих-многих других. Понимаете, все это для меня было шоком, когда я первый раз эти вещи прочитал. Потом я стал это все немножко осознавать. Ну, по крайней мере, к 91 году я уже был взрослый, созревший человек, но я уже понимал, что я хочу. Потому что с 14 я я получал доступ к информации. А вот остальные... 300 миллионов населения, они к какому, к какому источнику они имели доступ? К газете «Правда» к передовой статье, прочитала, можно идти на работу, как у нас говорили, иначе не поймешь, чего делать. Ну, вот, так что, понимаете, я думаю, что здесь вот этот аспект, он, он тоже его как-то надо взвешивать. Да, но вы это говорите, мы не знаем. Мы, конечно, те, теории учили про капитализм, мы это все знали, но это было опять окрашено в какие-то на, да, это же эксплуатация, как Маркс там говорил. Да, а, кстати, да. никто почему-то, вот когда уже глаза, так сказать, открылись, почему никто не сказал, что Маркс во многом ошибался, и вот в чем он ошибался, главное в том, что вообще никакой эксплуатации нет, и в том, что капитализм себя изживет и все-таки победит социализм, и никто, так сказать, этого вслух почему-то не сказал. Но не об этом речь. Вот такой вопрос. Вот вы знаете, что в последнее время как раз в двух странах, и в Грузии, и в Израиле, народ показал свое, так сказать, сказал свое веское слово, так скажем показал, что можно и во Франции, кстати, то же самое в связи с пенсионной реформой. Люди вышли на улицу и высказали свое недовольство. Но, естественно, в современной России это представить невозможно, потому что все, все, так сказать, там закручены все гайки, это просто нереально. Но вот если взять постсоветский период, мы помним, что были так называемые цветные революции в Грузии, в той же Украине, еще в Средней Азии в нескольких странах, но в России это обошло, так сказать. Ну, вы вспомните, 1993 год это все-таки не революция, это там было, по-моему, несколько дней, и нельзя назвать это какой-то революцией. Почему все-таки это связано с менталитетом русским, что терпение, авось пронесет, как бы чего не вышло, вот так вот люди ждут. И еще, так сказать, при Ельцине тоже были, может быть, какие-то предпосылки, но вот то, что в России не было за эти 30 лет таких серьезок. ну, можно Болотно только вспомнить, 11 -го года, историю, а так больше не было. С другой стороны, народ, что все устраивает, или они как руководствуются такой мыслью, что богат они жили, так нечего и привыкать. Почему такое вот смирение какое-то арабское, вот эта психология присутствует? Наверное, здесь действительно комплекс причин. Вот то, что вы назвали, в том числе, одна из, так сказать, основных, это я с вами полностью согласен. Давайте возьмем количественные показатели. Тут очень, кстати, характерен. Смотрите, сейчас, например, воюет против Украины где-то порядка 300 тысяч российских войск. А сколько миллионов вооруженных до зубов, охранников, Росгвардия, ФСО, ФСБ, МВД и так далее охраняют власть и Путина? Это миллионы? но это 2-3 миллиона точно? Вы понимаете? И вот Ну как бы, слушайте против кого и кто пойдет Ну в общем то какой бы он ни был русский народ так сказать со своими причудами но вы извините это же это просто абсурд пытаться выступить в данной ситуации Поэтому здесь как бы вот этот фактор тоже, ну, нельзя скидываться щитов Он может быть не совсем главный. Есть, конечно, ментальные вещи, есть просто такой фактор того, что нужно подчиняться. Начальник, он всегда прав. Ну, как, ну, как без этого? Боже мой. Мы же так в Советском Союзе же так жили всегда. Если я плохих отношений начать значит, в отпуск не пойду вовремя. Куда-нибудь тебя зимой засунут, и зарплаты тебе не повысит. То есть все строилось на вот этих вертикали власти. А? И так Тогда, и сейчас поэтому у людей сложилась такая такой взгляд на это дело давайте лучше я промолчу давайте лучше я туда не пойду и что мне там собственно говоря что в тюрьму посадят не дай бог ой да нет ни в коем случае то есть вот естественно это это нельзя сказать что это такой какой-то страх такой который врожденный страх. Нет, это не совсем так. Этот страх можно, я думаю, расшевелить в какой-то момент. Ну, да, но это надо тогда так уже прижать к стенке, что, знаете, кости хрустеть начнут. Вот только в этой ситуации, вот да, вот все очнутся, и еще в одной ситуации очнутся. Если завтра придет какой-нибудь, так сказать, очередной правитель после Путина, да, и скажет, ребята, вот этот парень, Блин, он вообще, он вообще такого наделал. Это такой мракобес. Вообще все не так. И вот войска мы, из, так сказать, выведем сейчас из, из Украины. И вообще надо с Западом как-то замеряться. Ну, если, конечно, император Си разрешит, разрешит, разрешит, он не хочет разрешать. Ну, я гипотетически говорю. Народ изменится, поверьте мне. Опять, так сказать, сразу, сразу появятся люди, которые скажут, ведь вот этот разговор, вот вы, который вкратце так обозначили господина Пригожина и, так сказать, Ахметова, он, он ведь яркое проявление того, что все те, кто сидят, его могло и не быть, этого разговора, вот для меня лично. Но, но то, что так там думают элиты, все причем от а до Я, это однозначно. Там никакой вот этой сплоченности вокруг Путина нет. И не было. Но его все ненавидят. Другое дело, что они ничего не могут сделать. Потому что их сковал вот этот вот страх. Вот в чем все дело. А то, что вот такая ненависть, что так они его такими словами поливают, да, уверен, 500 процентов, что это так. Так что тут, знаете, вот казалось бы, да, и вот, вот это э, взгляд, и, и давайте еще один аспект, но масса тут аспектов. головы то две у курицы, ну, в смысле на гербе, да -да. восток и запад что-то смотрит на запад с теми можно иметь дело А кто смотрит на восток очень сложно что-либо сделать и вот этот дуэлизм так называемый вот этот взгляд который все время как бы он двойной с одной стороны хочется жить хорошо а может не будем привыкать жить хорошо а то станет плохо и вот эта вся так сказать позиция ну как мне кажется, Мешает. У, у герба должна быть одна голова. Я в этом уверен. Нам бы, наверное, этого хотелось. И повернута она должна быть туда, где действительно цивилизация. А это? Ну, это западная цивилизация. Конечно, восточная она тоже цивилизация. Но, вы знаете, вот эту смесь делать, я не думаю, что она будет такой, вы знаете, она может быть очень взрывоопасной. Вот вопрос и последний вопрос вот в этом году исполнилось 70 лет со дня смерти сталина вот в начале марта. И э, до сих пор в России почему-то э, к нему отношение в основном э, положительные, несмотря на то, что э, было в свое время развенчание э, культа личности Сталина, э, Хрущев, э, вы помните доклад, и все это было. Потом, э, кстати, в 70-е годы был так называемый неосталинизм, когда э, не было принято публично ругать Сталина. То есть такой был негласный такой тренд. Мы не трогаем Сталина, мы не то, что его хвалим, но мы лучше его не будем вообще упоминать. И вот сейчас какое-то возрождение такое. И вот несколько лет назад, по-моему, канал «Россия-1» проводил такой какой-то опрос. И Сталин попал в тройку лидеров, и там вообще такая была какая-то мутная история, потому что вначале он занимал первое место, потом они там что-то там пере, переиграли, вот... Почему, несмотря на то, что много есть документов, все это известно о репрессиях, до сих пор э, вот такое есть мнение устойчиво, сейчас опять говорят, что Волгоград, почему не, не переименовать опять Сталинград, то есть до сих пор э, есть такое мнение, что Сталин это хорошо, это эффективный менеджер, ну были перегибы, не без того, но тем не менее это наша история, вот Медведев недавно его Цитировал, да, там какую-то телеграмму читал Сталина. Что такое? Почему? Уже, уже вроде выяснили вопросы? Сталин сказали, что это тиран, это был кровавый диктатор. Нет, это эффективный менеджер. А вы знаете, до конца-то никто и не выяснял. Мне кажется, что какого-то такого концентрированного разговора о том, кто такой Сталин, ну, он был частично, знаете, в прессе, на телевидении, Э, так сказать. Но вы понимаете, в чем все дело? Если, например, какой-нибудь, ну, условно говоря, Чубайс произносил что-то против Сталина, то Чубайса ненавидели, поэтому вопрос никто не слушал. Ну, я условно говорю, там, неважно, Чубайс там или еще кто-то, Гайдар там, ну, неважно. Я имею в виду из того правительства. Понимаете, когда, когда это все развенчивалось, или, так сказать, журнал Огонек там. Коротич там что-то написал. Ну, боже мой, кто его читает, это гонек. Так основная масса народа смотрела. Что-то они почитали, что-то они посмотрели. Скажите, дворец Путина, это что какое-то влияние оказал на кого-то? Ну, он, он царь, можно. А вот знаете, как должно быть? Вот как в Англии. Когда 40% населения не знает фамилию своего премьера. Им это глубоко по барабану. Кто там... Какая партия там, что они там делают? Вот тогда, наверное, наступит. Вот представьте Россию будущего. Да -да, представьте прекрасно. себе, через сколько это произойдет. Это очень долго. Потому что ну, привыкли мы так ориентироваться на вертикаль. Вот, так сказать, вот эту вертикаль. Вот э, э, я начальник, ты дурак. И наоборот. Все этим, э, э, так сказать, сказано. Сталин, Сталин... Э, он фактически, он, знаете, как Пригожин сейчас. Он кувалды может голову разбивать, но он хороший, он такой, вы знаете, он ругает этих вот, которые генштабисты там все и так далее. Они его там, понимаете, распространяются какие-то письма с тезисами Пригожина. Просто, просто Вот, слушайте, уголовник какие-то сказки рассказывает, а народ такой, вот, смотрите, смотрите, какой он там, Гиркин там и так далее. Вот тоже там что какую-то хрень несет, извините за выражение. Но понимаете, какая ситуация? И вот как-то у нас к этому все равно привыкли. Вот так же, так же само, мне кажется, вы вот, смотрите, при Сталине цены снижались. При Сталине э, он заботился о народе. Да у него одна шинель была. А, да, вообще он там, так сказать, спал на каком-то непонятном диване. и тогда, Это же святейший человек. Он все ради людей. Да? Вот ведь какой он был. Великий. Поэтому, а кто сейчас? Варюга на Варюге, миллиарды. Ну, это положено, конечно, им. Ну, слушайте, ну что, а Сталин он же народ был. И такое мнение очень-очень, кстати, распространено везде. Не было до конца, скажем так, раскрыто вот та, тот самый вред. Я бы я бы даже сказал, вред такого который нанес Сталин вред именно, ну, я не знаю, такого государственного уровня. Это все говорят о том, что рос ВВП, о том, что строились заводы, о том, что станов... становление колхозов, о том, что мы победили. Что мы победили? 28 миллионов в земле? Ну, я ничего не говорю. Это великая победа, конечно. Но сколько... Посчитайте, сколько помогала Америка, сколько помогала, так сказать, э, все, все остальные страны мира, так сказать, сколько денег было дано и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это бог с ним, даже это. Ну, в конечном итоге, ну, Сталин, ну, это все-таки до конца, ну, не, не развечено сколько вреда он нанес. Чисто такого вот планетарного, скажем так. Вот этот аспект, никак... берутся какие-то маленькие проблемки. О! Чисто такого вот планетарного, скажем так. Вот этот аспект. Не как... Берутся какие-то маленькие проблемки. Ох, он там вот столько-то расстрелял, столько-то посадил, переместил народы. Слушайте, возьмите ну, вот так как-то совокупно, чтобы кто-то сел. И вот это... То, что вот тогда вы привели этот пример. Тоже там самый великий человек на Руси. Вот, там Невский, там и так далее. Сталин попал. Просто потому что, потому что это действительно в менталитете народа, он этого не понял. И Россия будущего наступит тогда, когда люди перестанут нести красные гвоздики к его памятнику, к месту, где он захоронен. Вот тогда, Евгений, мне кажется, наступит та самая Россия будущего. И тогда там будут жить именно такие люди, которые понимают. В чем сущность этой жизни? В чем же действительно самые главные, так сказать, скрепы этой жизни? И кто такой в этой жизни Сталин? И кто такой в этой жизни Путин? И все остальные? Вот тогда, наверное, все это произойдет. Это ну, теоретизирование, конечно, на сегодняшний день, но мы сейчас теоретизируем. Тут надо огромную передачу делать, чтобы начинать все факторы, так сказать, разбивать. Ну вот, так что Поверьте, я встречал очень много людей, которые рукоплескали стали и по сей день уверены, уверены в том, что этот человек принес, так сказать, очень много всего только позитивного и отбрасывают этот негатив. Нужно же брать в комплексе. Нужно же смотреть на, скажем так, единство и борьбу противоположностей. Нужно смотреть, что же все-таки вот в конечном итоге. Да, и позитив какой-то, да, и негатив какой-то и так далее, и так далее. Все эти вещи, конечно, нужно, нужно понимать, нужно осознавать. И это не, не скоро, не скоро придет, не скоро. Понимание, понимание всех, всех этих вещей, они... Это нужно... Ну, Кромвель тоже ведь в Англии. Просто умалчивается. Все же знают, что он творил негативного. Все знают, что он творил позитивного. Что за ним тысячи, сотни тысяч жертв. Но кроме Велес Кромбе он внес, и так сказать. Понимаете, и пока вот люди будут, ну скажем так, толерантны в этом смысле. Слушайте, давайте взвешивать, давайте смотреть. Не просто говорить, ага, ты.